Прям подписчикам и гостям я джетли и это вторая часть видео про сплит в первой части вы в принципе видели как происходил весь процесс ну, сам процесс а в этой части я вам расскажу как было по ощущениям и собственно говоря как он у меня заживал сейчас он выглядит примерно вот так вот я не знаю насколько он сросся не сросся может быть там на пол с сросся, но дикция у меня все еще немножко страдает, но это осталось после окрашивания языка. По ощущениям со сплитом мне гораздо лучше и легче, чем без сплита, особенно говорить, потому что у меня, во-первых, похудел язык, во-вторых, мне удалили все-таки фиброидные капсулы которые образовались вокруг пигмента, ну, собственно говоря, с излишками пигмента. Вот. И, ну, как бы лишний пигмент, и то, что осталось, вышло. Сейчас у меня осталась, э, как-то сказать, припохлость от лидокаина, потому что мой организм вообще, как выяснилось, в целом не очень хорошо на лидокаин реагирует. Ну вот он и среагировал. Это, в принципе, пройдет. Итак, что я могу сказать именно вот про сплит? В каком-то смысле меняется дикция, но у меня дикция изменилась еще до этого. И как бы есть у меня такое подозрение, что в принципе максимально нормально научиться по новой я смогу говорить. Как-то неправильно построено предложение, но да похер. После того, как мне разрезали язык со швами, я ходила, по-моему, 4 дня то есть шестого мне сделали десятого мне сняли швы и сказали что есть я могу только на следующий день, но я такая нет я поем уже сегодня и поел и все было хорошо потому что по ощущениям сплит э, если сравнивать с окрашиванием это хм, такая простая операция, такая простая задача, что э, как бы я не знаю, после окрашивания язык проходил гораздо дольше гораздо больнее. Что не сказать о сплите. Вот в нем мешают в основном только швы, то есть первые несколько дней, когда ты их носишь, они ровнируют все равно твой язык, ну как, они помогают ему срастись правильно, да, то есть придают какую-то определенную форму, но они же при процессе напряжения, при напряжении языка, короче, они же начинает его немножко так вот тянуть, рвать. То есть это очень неприятно. После того, как, как сняли швы, мне сказали, ну, брать ложечку и делать такие упражнения, типа... Чтобы язык не сросся до конца. То есть даже после того, как он у вас заживет ну, то есть он перестанет кровить, вам уже не надо будет ставить тампоны из ваты и бинтов в язык. Кстати, вот с первого дня их надо ставить, я вам сейчас вставлю видос, как их делать. Тут даже есть такая фишка, что с некоторыми бинтами вот этот вот процесс проходит гораздо легче, и они гораздо лучше в ношении получаются. То есть тоже есть свои нюансы. Вот, и а, что касается лично моего опыта вот, с этими тампончиками, <laughs> с этой вообще операцией, а, то есть у меня как было? После операции на второй день у меня даже, несмотря на то, что я поставила этот тампончик, он был в основании, короче, язык слипся из-за крови, сукровицы, и, возможно, вот это повлияло еще то, что между собой слиплись швы. Вот, и разъединять язык пришлось ну, давлением, то есть вот, надо было его сдавливать, потом раздался такой хлопок, мне пришлось сделать это два раза, потому что после первого раза язык расклеился не полностью, а во второй раз мне было больше страшно, но это все-таки сделали и мой язык приобрел более-менее нужную форму. Ну, кстати, сейчас он продолжает заживать. Вот, я продолжаю делать эти упражнения. Кстати, по-моему, их надо делать даже не месяц, как я могла сказать раньше, а где-то месяца три, может, даже полгода. Ну, вот. Я не помню, это надо уточнять именно у мастера. Снимать швы, некоторые говорят, что это совсем не больно, то есть в языке швы, они же намокают, они постоянно влажные. И весь прикол типа когда их вытягивают то что больно но нет мне было больно еще когда их резали ну то есть ниточки отрезают потом берут принцетом и их вытягивают вот и это на самом деле тоже дофига неприятно ну наверное кому как мне было лично неприятно в общем когда мне сняли швы я сразу же ну поела ну, как сразу же через 2 часа, через 2 часа после снятия, то есть я приехала домой и я поела. Было немножко больно, это все надо очень часто промывать хлоргексидином, но лучше потому что от хлоргексидина, во-первых, болят зубы, во-вторых, если у вас карис, то он разносит этот карис по всем зубам. И еще от этого могут начать крошиться зубы, так что. Лучше все-таки мироместином промывать. <с> вот. Ну, опять же, личный опыт то есть я сначала пыталась полоскать хлоргексидином каждые два часа, а потом, когда у меня заболели зубы, пришлось перейти все-таки на мироместин. И вот от него зубы не болели. В целом, кстати говоря, если вы хотите сделать сплит и окрасить язык, то лучше, наверное, сначала все-таки окрашить, потом делать Ну, вы, короче, гляньте видео про окрашивание. Вот, и по рекомендациям там тоже пройдитесь просто если вы хотите сделать сплиты окрашивания, сделайте сначала окрашивание, и если у вас в языке есть какие-то излишки пигмента излишки краски при сплите они выльются и еще такой момент то что в общем спайки вашего двойного языка они будут не розовыми а вот цвета того пигмента, который вы залили в язык. То есть у меня они черный, а синий, там, конечно, розовенькие попадается, но не в таком количестве, в каком он попадается у людей, которые сделали сплит до окрашивания языка. Ну, это пока только один человек, и ты мой мастер, мой мастер, мой котик. Кстати говоря, кстати говоря, о самом процессе, то есть в момент, когда мне резали, я, конечно, понимаю, что на видео у меня там периодически было такое страдальческое лицо. Но нет, на самом деле там было больно только когда делали уколы обезболивающего. То есть вот это было действительно больно. Когда мне разрезали самый кончик, когда я начала вроде как терять сознание, я не очень в этом разбираюсь, просто вот у меня начали затекать очень резко руки, начали затекать резко ноги, вот когда мне вот аммиаком протирали или как это, аммиак, не аммиак, ну вот эта вот штука, которая которая должна э, в себя приводить, в чувство. Вот. вот тогда было вот как-то прям очень-очень странно и потом такое хм, я бы назвала эти, наверное Таким резким ощущением свободы, то есть твой язык, он теперь умеет больше, чем до того, как была проведена эта операция. Я не знаю, как это сказать. Он как-то очень резко похудел, он перестал натираться о зубы, вот, то есть язык начал ощущаться по-новому. Конечно, было некоторое время страшно смотреть в зеркало. То есть, ну, блин, <смех> это такая штука, которая, наверное, на подсознательном уровне. У меня до этого были операции. После некоторых операций мне очень страшно заглядывать себе в горло. Очень страшно, скажем так, вообще смотреть <смех> на какие-то шрамы. Потому что сразу все вспоминается очень живо, очень живо вспоминается все это. И, кстати, в... <смех> и кстати вопреки некоторым передачам, которые говорят, что вот, типа, эти под боди... боди... мод короче, модификации мешают в жизни, я скажу, что нет, нифига. Во-первых, отвечу на самый часто задаваемый вопрос, это удобно ли есть раздвоенным языком. Есть удобно, кстати говоря, даже Прикусывать язык стало меньше. Потому что его можно сложить как-нибудь вот так вот. Вот. И он становится меньше. При том, что восприятие вкуса вообще никак не меняется. Потому что у языка есть 4, по-моему, по-моему, 4 этих площадки восприятия вкуса. То есть. А вот эти воспринимают кислые. А вот это, по-моему, сладкое и соленое воспринимает. И вот эта вот полость самая большая, она воспринимает горечь. То есть, как мы видим, здесь не удаляются никакие полости, они просто делятся на две. А единственное, что вы можете как раз-таки вот не различать вкусов, если. Будете что-то пробовать непосредственно своим междуязычием, Поэтому в жизни как бы такие модификации, они не то что не приносят каких-то неудобств, они добавляют новых возможностей. Например, можно взять языком какой-нибудь предмет. Ну вы, в принципе, понимаете, что из этого вытекает дальше. При том, что такая модификация особо незаметна окружающим, то есть если вы не показываете, то никто и не спрашивает. Ну, вот, в принципе, это пока все, что я могу сказать. То, что эта модификация гораздо менее болезненная, чем окрашивание языка, то, что, в принципе, для меня она заживает достаточно быстро. Что есть, я могу нормально есть. Не питаться жидкой пищей, типа э, коктейлей и таких вот в пакетиках, которые надо разводить. Вот уже на 4-5 день. А, вот, кстати, еще одну вещь забыла сказать. Это то, что очень много паст, которые которые раздражают слизистую и допустим тот же сплат или какие-то еще вот, даже самые дешевые, типа каждый день они очень очень-очень сильно раздражают слизистую и вы не можете почистить зубы в течение, наверное, дней четырех потом просто если вы не подобрали специальную пасту, как бы специальную, блин, ну пасту, которая не дерет слизистую, вы просто стараетесь очень быстро почистить зубы. Я, кстати, нашла пасту, которая не оставляет после себя вот этого вот мятного привкуса, то есть вот этого вот ядреного привкуса ментола. И не, не дерет слизистую. Это склаер. Может быть, если кого-то это заинтересует, я, наверное, оставлю ссылку в описании. Если ссылку в описании не оставлю, но вы можете написать мне ВКонтакте. Я просто скажу, покажу, что за паста и... Вот. И она серьезно, она абсолютно не дерет слизистую. Ей очень удобно чистить зубы, ей приятно чистить зубы. И в период, когда у вас заживает язык, вот эта зубная паста, мне кажется, она будет просто спасением. А вам спасибо за просмотр. Если, Если у вас есть друзья со сплитом или которые хотят сделать сплит, напишите об этом в комментариях. А также напишите в комментариях, что именно вы думаете по поводу... Подобных боди-модификаций. Интересно, вам это или нет. Стали бы вы общаться с человеком, если бы у него была такая боди-модификация? В первом варианте, если бы вы о ней уже знали, и во втором варианте, если бы вы не знали, что она у него есть, но вы уже начали с ним общаться, и как бы все идет хорошо. Вам спасибо за просмотр. И всем пока!